Здравствуйте, ребятки С вами расхититель мусорных баков Я на самом деле очень люблю Погонять на скутере Но у меня его нет, потому что я проехал Переехал с Питера в Краснодар Здесь пока скутером не обзавелся У меня в Питере было два скутера Это Ямаха Джог, заряженный пипец Весь на тюнинге, на котором я там Жестко раздавал Прямо он где-то под 95 км в час ехал. Джок, представляю. Дж Супер Джок ЗР у меня был. Кто пернул? Заряженный. он его пердак. Кто пернул? И мой тоже. И скутер был заряженный. Потом второй у меня скутер был Honda Zoomer, на котором я благополучно возил находки, прям топовый аппарат. Советую всем, ну, для тех, кто не любит погонять, а что-то повозить, для дачи топовый скутер. Джок тоже топовый. Ну, короче, я эти скутера продал, и в итоге приехал в Краснодар. Скутера у меня сейчас нет. И мне очень сильно захотелось скутер, прям пипец. Я здесь загорелся. И знаете, чем мне еще захотелось? Мне захотелось стантить. Я никогда в жизни не стантил, но в этот раз я хочу себе купить скутер и начать стантить учиться. На заднем колесе раздавать, от помойки там до помойки ездить, чтобы было весело, экстрим, вот это ха-ха. В этом видео я поеду себе покупать первый скутер э, в Краснодаре. Такого скутера у меня еще не было. Какой я куплю сейчас скутер, вы увидите. Я надеюсь, что с этим скутером все окей, что он будет ездить и никаких с ним проблем не будет. Надо деду вот этот скутер для станту. Ребятки, многие меня просили поехать на свалку и поискать там находки. Что мы сейчас будем делать на Радмире? Играем на 16 сервере и сейчас с Димой едем на свалку. У нас, кстати, с Димой по скутеру что-то похожее на Yamaha Айрокс. Вы представляете, в этой игре можно свалку лутать. Это же вообще круто. Так, я нашел какой-то ящик. А, ящик с патронами. Его можно продать за 3000 рублей. Охренеть. Свалочка тут не херовая такая, большая прямо. Штребух, я руль нашел от автомобиля. Ничего себе. Так, побегу, посмотрю, что тут еще есть. Так, пока ничего нет. О, нифига себе, я нашел золотой червонец. Охренеть, он стоит 60 тысяч рублей. Да это вообще топовая находка. Кстати, все, что мы найдем, продадим и покажем, как мы это будем делать в следующем видео. Игра реально зачетная. Штребух охренеть, я телек нашел. Вы можете начать играть вместе с нами в Радмир прямо сейчас на 16 сервере. Самое главное, не забывай вводить мой промокод Штреб. Он даст тебе на старте хорошие денежные бонусы. Ну а если у тебя нет компьютера, в эту игру есть возможность поиграть с телефона. Вся информация есть в описании. И жду именно тебя на шестнадцатом сервере. <плес> Держи рюкзак, пожалуйста. Здорово, пацаны. Привет. А бурыбяры помойка кормит. Погнали, показывай. Аппаратик. Нифига себе, у тебя тут скутеров. Запустить получилось его. Искора есть? Да, ну запустили. Так, Дим, ну ты специалист. Давай, смотри все. Ну, чтобы это все было четко. Вроде такой аппарат нормальный. Только вот эти вот бибы. Будут ноги цеплять, вот эти вот штуки, ну а так в целом пойдет вроде. Пузатенький какой-то он, правда. Есть да. мер есть. А бенз со смесью, да, какой-то заливает? Четыре это, конечно моторчик. Там потекло с карбюратора или откуда? Да, у них не стоит. А карбюратор, он должен держать игла запорная. Ты разбираешься, Дим? Ну, естественно. Смотри, вот он точно разбирается. да там потек, Бен? Руль такой пойдет. Ну, там касать, чего стоит. Ну, так Все, Всё, Дим, ты поможешь оживить? Да, хочу посмотреть, как они его сейчас заведут. Да Диме надо отдать, он сейчас все заведет. <свят> да пускай они это делают, ты коса. Дим, давай помогай, да пацанам. Пускай. Ну ба народ. Не, рокс вообще на вид крутой. А он еще один. На таком же моторе. Ну, да, я заметил. Замком еще целом. Ну тут он ручка, ебать, пиздатая есть. А салик, а да? Конечно. Это сейчас все такие а, ставят вот, крутые. А? а что это, Дим? Это поршневые изгнившие. Дим, ты будешь кофе? Нет. А тебе, кстати, нельзя, у тебя сразу клапан пробил. А мне сорвет его на Дима дрыщит просто, пацаны. Блин, он такой удроченный, а Удроченный? Ну, ну, удрочь, конечно. Ну, твое мнение, давай. Мое мнение, ты уже, наверное, понимаешь. Первая зло по России на Рокса. В смысле, первая, самая дешевая, типа? Кто не понял, это Ямаха и Рокс, сотая. То есть 100-кубовый движок там стоит. Не полтинник, что круче намного, но 100 кубов. Это, в принципе, тоже пойдет. Проблема этого скутера заключалась в том, что изначально в этом скутере стоял 50-кубовый двигатель. Тот человек, у которого мы его покупали, этот скутер, он снял оттуда 50-кубовый движок, продал его, а туда вставил движок 100-кубовый от Yamaha Axis. Но в Аксисе стоит тот же самый двигатель, как в Ямаха Aerox 100 кубовом. Ну, короче, это 100 кубовый Aerox. Этот Рокс был самым дешевым вариантом на Авито. Их было всего лишь два. Этот Рокс продавался за 40 тысяч. И был еще один Аэрокс. Вот он, кстати, тут уже цену опустили, но он стоил тогда 57 тысяч. Вот он. По сути, вот этот Рокс ничем от того не отличается только тем, что здесь стоит труба какая-то китайская непонятная, техника, вроде бы и все. Больше никакого тут тюнинга нет. И я решил выбрать именно этот ROX. Если что, хочу сказать сразу, в скутерах я вообще не разбираюсь. Вот буквально самое основное, и то немножко я знаю. Но сейчас, кстати, этот Рокс уже тут стоит и почти собран, и я уже разбираюсь получше. Но на тот момент, да даже и до сих пор я нихуя не понимаю, ребят. Так, ну в общем, в итоге отсмотрели скутер, он нифига не завелся. Дим, скажи свое мнение. Короче. Мое мнение, там, скорее всего, игла в карбюраторе, во-первых, не держит, его заливает. Во-вторых, тут много всякой ну, неприкрученной, не до фигни. Ну это да непонятно что с электрикой а морту хоть живой ну более или менее но труповатый. а передний передний будет тяжело проверить вытекший так, ну изначально тут, короче, движок, полтинник, да, стоял? Да, родной ему. А двигатель сейчас стоит с led да? Ой, не, нет, Гранд Axis 100. 100. А, Axis 100. 4VP маха, 100 кубиков. Ну, типа такой же, который был в Aeroxie, Aeroxie 100. 100, да. да. Разница в колесах и все. Угу. А, на, на ноги, она как-то ощущает. Как Это типа лючок там какой то подобрать. Да. Ебать, а как он держаться будет? Где этот ключ? Дим? Ау. Да, замок обычный, почтовый ящик оставит. Да? Да. А нет, зажигания нет. замка нет, тоже покупать. Мини-кошечка. А вот скутер пиздец, конечно. Да, скутер. Какая цена его? Ну, изначально было 40, соответственно, то, что не запустился. Можем проверить то, что искра есть. Я думаю, ну за 35 отдам. 34 давай. Ну не мне 35, как бы 5000 стопают. 35 нормально. Плюс я поставил стопак, как бы его не было. А, ну короче, меньше проблем. 35 нормальная цена для... Потому что у него кузов целый, более-менее. Пластик выкрашенный. 35 можно. Но мне нравится вот эта жопа, ребят. Она очень широкая. Типа сосочка просто вот так охота брать этот скутер вот так вот тут вот. пропердоливать так он очень тяжелый у меня такого скутера еще никакого не было он реально очень тяжелый он огромный пиздец я представляю что, что будет если на нем пиздануться вот, вот этот весь пластик то что он в хорошем состоянии да все разъебется Сидеть на нем, в принципе, удобно, но руль какой-то короткий. Вот, смотри. У меня уже Дим, вот тут подсними, вот здесь видно. Что у меня коленка задевает. Скажи, какой с большой не был, он не баловат. Так он, да, он мне маленький, реально. Это как мне ноги вот так ставить, что ли? Как ехать-то на нем? Ну, реально, ноги вот задевает, пиздец. То есть где-то на повороте у меня руль упрется в колено, и я въебусь просто. Не впишусь в поворот, допустим. Что еще сказать? Ну а так вид у него, конечно, красивый. Но заниматься им надо пипецу, Столько всего надо делать. Тут вообще пиздец. Всему все уебано. Как будто какой-то шкалатрон, я не знаю, десятилетний на нем до этого ездил. И ну, ни копейки в него не вкладывал, короче. Историю расскажи этого мопеда, ты же знаешь, кто то сказал? Да, пожалуйста. Что он по рукам походил? В Краснодаре его собрали Андрей и получается вложил много денег в него и перепродал, ну здесь по месту. На него была куплена. Так, где она? Да покороче скажи. Ну, на него была куплена, короче, все новые запчасти, собирались его, ну под проект и все. И то есть у него свадьба и пришлось продавать. Я выкупил и пустил в разбор ага. и все. Пришел. есть снял, а что-то все поснимал, все, на, что, что было тут нормально, ну, кроме мото... пластика, да? Ну да, получается все, кроме пластика. Mm. И пришлось купить донора и поставить аксис-ходовку. Как отлично. тебе, Влад, нравится такой вариант? На самом деле нет. Вот <laughs> ты же хотел именно Aerox. Ну я хотел Aerox, но я понимаю, что тут очень много всего придется делать. И самое ценное в этом скутере это только пластик реально. Который, я не знаю, ну, да, это круто, что он целый, но он же должен везде, как правило, быть целым. Хотя... После станта он обычно но не целый. в Краснодаре целый. есть еще же один ROX, еще один вариант есть. Но там пластик подубитый, но он хотя бы там в сборе уже полностью собран. Но там цена 57 тысяч. И, по сути, он такой же, но он хотя бы едет и в сборе уже. Мое мнение, 35 тысяч норм. С 35 норм? А ну-ка попробуй взрычнуть, есть... может сейчас заведется. Подложки. Да он там взять. засифонил, бензин еще сильнее. А, открой, О, ебать, бензин похуячил. Дима, Ладно. это что такое? Он заполнил карбюратор неисправный, и он заполнился. Вся камера заполнилась бензином. Короче, забираем этот сейчас поедем его в гараж сразу. сразу, сразу крутить, вертеть болтички, шурупчички. И, может быть, мы его сегодня за заведем. Но перед этим его надо, у нас в гаражах есть мойка, полностью его отпидорасить, отмыть. Ну да. Кстати, с Роксом отдают еще, ну, его пластик родной. Вот эти вот куски. Просто, я так понимаю, вот эти бугеля... Будут мешать. Вот так. А зачем вот эта дырка вырезанная вот здесь? Это же багажник, да, да, у него? Зачем О. эти дырки вырезаны а нет Динамики стояли похоже. Не, не, не. Получается на Рокс моторе ставится впуск карточный. Ты карбюратор в другую сторону разворачиваешь, то есть сабфрейм понял? Мотор выкатывается и разворачивает. Но ну, это когда прям вообще жестко все. Стой. Ой. Его же залатывать а, придется А кто нам, залатал да? карбюратор, электронный обогатитель? А что он, блин, переливает? Да тут просто герметиком обогатитель залит. Его выдурить, туда пружинку поставить и зафиксировать его. А, вот, вот это, вот, она, вот это вот хер это был электронный обогатитель. Угу. Катер или стартера даже присутствует. А что, его не должно быть? ну вообще на таких скутерах тут проводка на искру обычно а. ну все перевел проверяй а диски от чего? Mm, от Рокса? Аксис. и вилка вилка ROX наверное а что Не, там? вилка аксис, но они одинаковые Одинаковые. разница в колесах, вот по сути если сравнить его с сотом Роксом, разница в клюве, потому что здесь идут вот жабры под э, радиатор, а на сотом сплошной клюв идет, да пришли ага. и колеса а Роксы, они, я не помню, все заводы водянки идут или нет? Нет, соты, воз... По, не, полтинник, полтинник вода, да. Все водят вода. Да, да. Ну полтинники ж лучше тюнить. Не, ну вот сотые, можно не, его дело затюнить? Не в да, просто дело а, не в тут цена чуть дешевле. Дело дороже, в... дороже. Ты знаешь, в чем прикол? Дело не в кубатуре, а в фазах газораспределения. Одни моторы валят двухтактные, а другие нет. Это все равно как Honda Лид. Она с 90 кубиков. Но она медленно разгоняется, но сотку-то набирает в итоге. Ну это уже трансмиссия Ну, фаза и трансмиссия. Короче, сколько по твоим подсчетам на вкинуть в него бабок, чтобы он прям пер? Чтобы пер? Да. Ух, ну это надо карбюратор. Я ставил, у меня такой был, я ставил Сипиху. Сепиху можно рублей за 6 найти. Так и называется. А, по линии Сипи 19 Потом э, глушитель все можно найти тысяч за 6, за 7, но не в Краснодаре, поискать надо. И по трансмиссии мелочи, то есть вариатор тысячи две, там ремень тысячи две. Ну, раз посмотреть, посмотри, что там стоит, ты видел, что там трансмиссия вообще? До я из-под мужика а жив, забирал. живая, да, там трансмиссия? Не, а не заглядывал. Ну так а ты тоже, Дим, не заглянул-то, блять, а, а мы уже купили, все. А что с ним, вот, ты его купила, что там было с ним? Ничего, просто продавали. Просто рабочий мопед добыл. Да, да. А раму ну, куда ты после... дел? Ты уже продал, раму? После валяется. вот это вот Нифига, тут запчастей, прям лавка запчастей. Вот мотор вот он лежит. Вода. Где? Вот. Вот, вот, вот, вот, вот. В конце Разумытый, там? да. Вот это? Вот это. Это потроха уже, все. В смысле? У Нет, стоит, ну, то есть... У нас половинен же вроде. Нет, там коленвал тенна стоит. Отмытый так-то, но он располовиненный. А где эта рама-то, интересно? Откуда все потроха у моего телерокса? Вот это? Да. Mm. Тяжелый, да? Мас? Сейчас, туда, как 18-й год в общем-то время считали Сейчас по планам, блядь, что там надо, блядь? Сейчас по планам скинуть пластик и отмыть его. И еще, блядь, заебали эти общидка ругиногебля. И еще хотим снять крышку вот этой штуки, как она там называется, и посмотреть, что там внутри, но и тоже ее разобрать, чтобы отмыть, потому что там внутри по-любому все грязно. Вообще без понятия, как этот пластик снимать, сейчас будем, короче, заниматься кексом с этим мопедом, ну, что и э, предполагал я, и этим кексом мы будем заниматься, видимо, долго, потому что в этот мопед еще столько всего вкидывать надо и делать, и сделать так, чтобы он заводился, как минимум. Первая проблема, с которой я столкнулся, ребятки, это то, что у него подножка не держит. Скутер вообще не стоит на подножке, там подножка почему-то не подходит. И он уже один раз упал, но в целом все обошлось, пластик не сломался. Поэтому мне. Блять, баная ебаная ты камера, ебаная, блять. Поэтому мне скутер пришлось облокотить на диван, потому что он не стоит. Вот, если его поставить на родную подножку. Вот, она его не держит вообще. Он хочет упасть. Но хорошо, что есть вот эти пеги. Я хочу наварить вот такие вот... Э, как и, блядь, пирамидки, треугольникаобразные. Так вот, как я решу эту проблему, чтобы он мог стоять и не падать? И можно было ковыряться в моторе. За счет вот этих пег и вот этого металла... Ой, блядь, ебаный рот. Я поискал у себя там в яме металлолом. Я из него наварю вот такие вот треугольники, вот сюда наварю и сбоку наварю треугольник, чтобы на эти треугольники можно было ставить. Ну короче дальше все увидите, поймете что это за фигня, но я думаю это сработает и это будет скутер офигенно держать на весу и получится в нем ковыряться спокойно и он не упадет. Капец, наконец закончили мы варить вот эту шляпу, подножку вот эту вот, чтобы скутер мог стоять. Все-таки это зря время не было потрачено. Скутер держится, не падает. Сейчас будем снимать пластик. Снимать крышку вот этой картера, да? Или вариатора. Крышечку вариатора будем снимать. Сейчас будем разбирать с него пластик. Блять. Наконец можно работать, и а то никак и не можно было... Блять, <свят> <свят> мы не обзор доходок с помойки снимаем. Да. Просто, подожди. Просто говорит так. Ну теперь подножка, подножка, подставка готова. Будем сейчас снимать пластик и крышку вариатора. Да. И повезем эту всю хуйню покатим. <свят> <свят> и мы уже башка не варит. И покатим, короче, вот эту бибу на мойку, чтобы раму без пластика все отмыть. Весь этот засранный движок надо отмыть, чтобы уже можно было там заниматься проводкой И пытаться его завести О, он не прикручивает движок сейчас Классно Ну, хотя бы на нем на сухую не ездили Масло? Да, прикиньте, на сухую на нем ездили Там просто редуктор, наверное <социрку> Это как его, в труху Ну, что-то там есть, судя по липкости Ну, отлично, уже хорошо но мы его все равно заменим. Ну, понятное дело. После съема передней части пластика, зацените, что я заметил. Как крепится вынос на какой-то болт корявый, кривой. Да и к тому же там все вот снизу спилено, там где должен был быть второй болт. Это лютейший колхоз, я просто в шоке. А теперь увидим, что под крышкой я ее только что... Хотя бы вот тут что-то есть. И куча грязища, так и знал. Как это? Вариатор? Что это, блядь? А, это крышка вариатора. Так, а под крышкой вариатора вот что у нас, ребят. Вот это ремень старый был, износившийся. Вот он намотался здесь. Вот он. Угу. Вот он. Ну, вот вот такая вот красота под крышкой. На ремню уже явно он свой отслужил. Ремню хреново, есть хорошая выработка. Ну, как и сцепление... Люфт есть. Оп, ну вот так должен быть. Что? Ну, в пределах нормы. Но зато сцепление уже разбирали, туда лазили. Короче, будем разбирать это все, чтобы помыть все внутри хорошо. Так, а я дальше буду снимать пластик. Ну, вот так он, кстати, выглядит без пластика. Руль кончалыш, лыжды вот даже немного кривой. И очень тонкий какой-то. Ну... Не знаю. Не внушает доверие этот руль, конечно. Ну все, сняли пластик. Вот такой вот скелет получился у нас. Сейчас более детально крупным планом покажу вам проводку. Мы сейчас заодно перед тем, как поехать на мойку, решили попытаться прокачать передние дисковые тормоза гидравлические. Тут даже не бремба стоит, а я не знаю, что, что это такое. Вот такая проводка. Короче, все сделано через жопу на скрутках вот здесь вот провода торчат не заизолированные ну короче биба боба столько дел что я в шоке все это надо менять мы его как будто белой краской покрасили он весь снегу как будто. Прикольно, да? Ну все, вот помыли. Прям почище стал реально. Посмотрите, какой свеженький. Самое главное, что чистота вот в этом месте, внутри двигателя. Пришлось покупать аккумулятор. И это самая дорогая вещь для этого Aerox. 2000 рублей было потрачено на этот аккумулятор. Новый абсолютно. Также было куплено масло. Вот это DOT 4 Тормозная жидкость, чтобы тормоза прокачать. И DOT 17 <как> Масло вот такое вот. И что это? Бензофильтр, Фильтр. Хотел сказать бензонасос. Бензофильтр. Вот он там внутри. В общем, это все вышло на 2,800. О, нахуй. Что, Что такое? такое? Вариатор мы не раскрутили. Не раскрутили. Никто так никогда не разбирает. А. Натяжение... Того да хуй соберешь, короче, сейчас. Пока эту хуйню не скрутишь. Дабы сначала ставится ремень сюда, а потом ну, туда. ты же как-то снял. Снять можно, а собрать нет. Ну, смотрите, какой чистенький движок внутри. Все отмыто. И эту крышку тоже отмыли. Смазали. Кикстартер. Вот крышечка, смотрите, какая чистенькая. Вообще красота. А еще после мойки... Намок же этот генератор, вот там он, он находится, вот эта вот штука круглая. Впереди вот это вот генератор, он намок. И я поставил обогреватель, вот, прямо на него, чтобы он высох. И мы могли сейчас как-то всю эту шляпу собрать и попытаться завести. Вот, собственно, что мы сейчас и делаем, собираем, обратно все. Будем пытаться завести, чтобы проверить, вообще работает ли скутер-то. Мы же его так в итоге и не завели, сейчас обогреватель упадет. Сейчас бензин будем заливать и надеюсь сейчас произойдет первый запуск этого мопеда. Смотри, он там покапал прям жестко. Откуда откуда? Сытка, откуда-то бензин с карбюратора прям. Откуда откуда от отсюда, блин, он сыт. С иглы это? Не держит, да. Тряпку кидай. Стой, стой. Карбюратору да. Карбюратору, ребят, все, хана. Смотрите, Игла как льет. Игла, Игла не держит, вот это она, минус вот, карп. Вот. А если ее достать, посмотреть, что с ней. А вот так движок стечет. Она износилась, все. Заливаем бенз обратно, потому что все, это минус карбюратор. Мы его не заведем, пока не, купим пока не карбюратор. Не будет Ребят, мы завели его, блядь, мы завели его нахуй, через электростартер, через электростартер завели, через этот эхир, пускай это хуйня пусковая. Эх, поскорее бы карп купить бы, блядь, и уже поехать на нем. Хоть на стоковом тюнинге уже поехать охота. На стоковом тюнинге ж гений. Ну а что там а стоит, а я ей буду. Тюнинг там небольшой есть. Там вариатор тюнинговый китайский стоит. И легкие грузики. Катя, родная труба неплохо обороты поднабирает. Но мы поменяем, по-моему, трубу, да? Сначала трансмиссию, а потом уже смотреть, надо ли трубу. Угу. Иногда лучше родная труба, чем лишь китайская труба. Ну я рад. То что он запустился. Это круто. Ах. Какая подножка маленькая. Она такую боль в ноге создает. Ребят, Дима просто лучше меня разбирается в скутерах, поэтому вот занимается. Да, там, короче, карбу этому жопа. Там игла не держит. У -у -у. Он прям курит. Как мужик настоящий такой курит. Ждет, когда мы, блядь, уже карбюратор купим. Ну все, сейчас пойдем на авито лазить, искать карбюратор. Да. И надеюсь, завтра мы карб купим и вечером уже сможем его запустить, собрать и погонять. Да, ребят, знали бы вы, как он мне на этот скутер уже. Спасибо всем, что посмотрели эту серию. В следующей серии мы будем устанавливать на него тюнинг. Я как бы потихоньку начинаю разбираться в скутерах. И уже немножечко понимаю, что надо на него ставить сцепление, новый ремень, карбюратор. И все это вы увидите в следующей серии. Там мы уже его дособираем до конца, сделаем электрику тюнинг. Соберем весь пластик, и я уже буду учиться наваливать. Ну и просто раздавать, как бы буду пытаться. Как бы да Спасибо, что посмотрели. Надеюсь, лайк поставили. Всем спасибо за просмотр и встретимся в следующей серии про этот Емсгейбучий Айрокс.